Нахожусь в гостинице Нирвана Лагонс, которая находится в поселке Берниби. Гостиница с претензией на вид. Покажу все остальные детали этой гостиницы. Хоть она и большая, времени у нас немного, но постараюсь показать вам всю необходимую информацию о данной гостинице. Друзья, смотрите, вот это вот вся территория гостиницы, пляжная полоса этой гостиницы, примерно 900 метров. Очень большая территория данной гостиницы так смотрите зашел холл гостиницы нирвана лагун пол такой вот необычный он невысокий все идеально чисто красиво с правой стороны сразу на входе у нас ресепшен так цветочки друзья живые цветы они пахнут лилии еще вот эти не помню как они называются однозначно как бы признак гостиницы высокого уровня видно территорию из номера в гостинице нирвана лагун такая вот зеленая большая огромная территория Вообще компания гордится тем, что при постройке у нас не пострадало ни одно дерево. Каждое пронумеровано, некоторые сквозь балконы идут. То есть... А сквозь а номера есть? Сквозь номера нет. Сквозь балконы есть. У каждого своя табличка, если есть желание. И время можно поискать номер один. Да, здесь Листы, отель, да. очень легко дышится из-за вот этих вот Особенно летом, в июле и августе месяце. Конечно. А так, что это за... То, что справа, это релакс-бассейн. Вокруг домики, домики для балийского массажа. Вход через спа-салон. Так, это у нас вилла Сидер. Не стесняйтесь, можете открывать дверь на террасу. Вилла Сидер. Сейчас соберутся, я тебе немножко расскажу. Терраса. В Вилле Сидор в Нирвана Лагун. Очень приятное зеленое место. Классно все выглядит. Вторая комната в Вилле Сидор, Нирвана Лагун. Вот такая вот. Большая красивая кровать, фирменные полотенечки, кресло. То же самое можно открыть на террасу из виллы. Двери, есть, естественно, телевизор, санузел, вилля-сидор. Такая вот душевая кабина, косметика, полная комплектация. Вот еще часть косметики. Естественно, фен. Вообще у нас была косметика Булгария, но на данный момент, вот буквально со следующей недели, переходим на натуральную органическую косметику. Это, а, опять же, теперь еще больше. Поддержка здорового образа жизни, да. Плюс еще то, что я вам не уточнила, например, в спа-салоне у нас в этом году добавились детокс-программы и добавился диетолог. Так что Почти что? Нет Утюгов нету, да, как и в большинстве отелей на побережье. Только отдельная услуга стирки-глажки, и да, то есть один большой промышленный да. размер. Здесь пять человек максимум. То есть мы с вами сейчас посмотрели виллу Сидер, да, а вот это вокруг домики это Сидер Хаус. В чем отличие? Здесь одна спальня только: размещение 2 плюс 2. То есть, вы заходите в ванне с френч бед, дальше телевизор, который крутится на 360 градусов, и два дивана, которые могут раскладываться. Вот, они изначально были, да, эти Цибирь? Да, да-да-да. Да, да. Единственное, что в этом году вот достроили им вот эти вот тенты, то есть, чтобы иголки сверху не падали на террасу, и плюс освободили место на террасе. Раньше этих тентов не было, были только зонтики. А теперь уже чайки очень наглые, да, у нас? У каждого туриста есть фотография с чайкой. А вот эти сидрхаусы, они могут быть с выходом как к бассейну, к своему, так и в сад. Вот с этой стороны, соответственно, в сад. Больше э, семьи с детьми, которые они берут все-таки с выходом в сад, то есть, чтобы не переживать за ребенка, чтобы он не ушел один в этот бассейн. А в сумме, мне кажется, отлично будет, правильно? Будет там сидрхаусы? Нет, абсолютно нет? Угу, а тоже. Угу. Угу. То есть, можно Хорошо. разрываться, какие-то пометочки делать, да, просьбу. да-да-да. А по да, да. заселяемости? На данный момент где-то... 80% заполняемость. Но это еще надо учитывать, что у нас сейчас много инфогрупп проживает. Скажите, а по аквапарку он работает по режиму какому-то? С утра до вечера, да. С ну, перерывом на обед. Угу. А на обед сколько перерыв? Час? Два часа? Час где-то. Час. Угу. Сейчас мы к нему выйдем, как раз, если нужно подойдите. Аквапарк, 11 горок, горка Кобра, горка Камикадзе с видом на горы. Рядышком аква Снекбар. то есть те гости, которые здесь отдыхают, могут не идти обедать в главный ресторан, могут пообедать непосредственно здесь. Рядом со снэкбаром находится бургер Стейшн, всевозможные гамбургеры домашнего приготовления, салаты, пиццы, шурма, шаверма и так далее. Но это а, уже за доплату, да? Он... Нет, нет. нет тоже уходит? Так, друзья, смотрите, показываю вам аквапарк, гостиницы Нирвана Лагун. Значит, очень большой аквапарк, 11 горок. Название вам всех горок не, не скажу. Значит, смотрите, очень многие туристы едут в данную гостиницу нирвана лагун из-за этого крутого аквапарка смотрите какая высота смотрите какая длина это горка кобра очень прикольно большой аквапарк И есть определенные нюансы для деток если хотят покататься на этом аквапарке значит если вашему ребенку больше 10 лет то ему можно кататься здесь в аквапарке но если вашему ребенку меньше десяти лет а ваш ребенок очень хочет покататься здесь в аквапарке то под расписку родителей вашего ребенка все-таки пустят тут покататься кроме двух горок камикадзе и кобра просто крутые горки ребят сам конечно именно э, вид то есть мы видим что аквапарк не новый но его размеры его высота просто фантастическая именно друзья для турции это очень хороший аквапарк один из таких самых интересных аквапарков которые есть в турции поэтому если вы выбираете гостиницу именно с аквапарком обязательно смотрите гостиницу нирвана лагун потому что здесь аквапарк один из лучших в турции ну и конечно же напишите свое мнение свое впечатление вот этого аквапарка мы обязательно его почитаем и я думаю он будет полезен для других туристов других подписчиков нашего канала которые выбирают гостиницу себе для отдыха в турции друзья сейчас вам показываю пляж гостиницы нирвана лагун значит смотрите пляжная полоса 900 метров есть под галичный вот такая вот крупная галька по самому заходу есть даже вот такой вот заход простеленный для того чтобы вы могли комфортно зайти и смотрите значит с другой стороны вот абсолютно песочный пляж ну как песочный смотрите вот эту вот фракцию вот она как выглядит то есть крупный песок либо мелко перетертая галька называйте это как считаете нужным показываю как оно выглядит то есть это все мягенько, ничего не давит в ноги, и в принципе сам заход показываю. Значит, заход тоже песочный, конечно присутствуют некоторые блыжники в море, но опять есть выстиленная дорожка из мешков, то есть чтобы вам было комфортно заходить в море. Ну, в принципе, большая площадь самого захода, естественно, вот такая вот фракция песчано галичная пологий заход все отлично с детьми вот люди отдыхают так друзья показал вам в принципе пляжное покрытие гостиницы нирвана лагун так что здесь найдется кусочек пляжа для любого туриста тот который любит идеально чистую прозрачную водичку там галечный заход крупный булыжник но есть выстеленный заход мешочками поэтому даже там вам будет заходить комфортно ну естественно песочно галечный заход где абсолютно нормально заходить маленьким детям да и тем людям которым не нравится просто галечный заход В целом смотрите еще показываю часть территории гостиницы нирвана лагун нереальных размеров территория очень большая самое главное она зеленая много сосны много тени идеальный вариант для июля и августа месяца гостиница в принципе по качеству с претензией на vip гостиницу поэтому отдых здесь данной гостиницы высокого уровня я думаю что он соответствует этому кстати друзья поделитесь своим мнением напишите это все в комментариях под данным видео обязательно почитаю то что смогу отвечу в любом случае отвечу на все ваши вопросы, задавайте их в комментариях и пишите ваши впечатления в этой гостинице, кто отдыхал в данной гостинице. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, с помощью которого вы всегда будете в курсе всей необходимой информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Мы сейчас с вами находимся в отеле Nirvana Lagoon Luxury. Это один из 18 отелей цепочки KELIT Hospitality Group. Всего у нас 15 отелей Crystal Hotels, 2 отеля Amara, это Amara Dolce Vita, Amara Prestige Elite и одна наша единственная неповторимая Nirvana Lagoon Luxury. Что касается Nirvana, построен отель был в 2014 году. Раньше на его месте находился отель Club Med. Данный отель построили с нуля. 152 тысячи квадратных метров занимает площадь отеля, 560 номеров. Номера условно можно подразделить на две категории. Это стандартные, к ним относим стандартные номера, семейные, суперряд И номера повышенной категории, 206 номеров, одноэтажные, двухэтажные, виллы и сьюты. Опять же, все названия вам перечислять не буду, все это в каталогах есть, вся эта информация. Что касается концепции, работаем в этом году по концепции Ultimate All Inclusive, основанной на продуктах здорового питания. То есть, что это значит, что в главном ресторане в этом году наши гости уже не увидят блюд, приготовленных на масле, например. То есть, либо это будет на гриле приготовлено, либо в духовом шкафу, либо другими более полезными методами обработки. Конечно, если будет у гостей желание, например, тот же самый картофель фри заказать, они такой заказ могут сделать, для них это специально приготовят. Но так вот, чтобы в общем доступе, в главном ресторане, в а ресторане этого уже нет. Кроме того, около каждого блюда с этого года у нас стоит табличка, какое блюдо, сколько килокалорий, mm -hmm. откуда к нам приехал тот или иной огурчик-помидорчик, с какого района Турции. Для тех, кто следит за собой, за диетой, очень удобно. То же самое касается и детских соков, например. То есть сейчас на территории отеля абсолютно нет никаких разводных соков, либо это будут свежевыжатые, либо натуральные пакетированные. Если говорить по детской концепции, давайте тоже остановлюсь. В этом году наш мини-клуб работает с 8 утра до полуночи. В принципе, этого времени всем хватает, именно поэтому у нас отсутствует услуга няня. На территории мини-клуба располагается детский ресторан, то есть там детки могут пообедать, поужинать. Там же располагается площадка игровая. Если сегодня у вас будет желание, можем посмотреть детский клуб. Что касается площадки, качельки, карусельки, горочки, батуты, все это в наличии. В закрытой части мини-клуба комната для сна, комната PlayStation располагается. Также там есть отдельный детский аквапарк. Как правило, рассчитан на деток, которые младше 10 лет. Если говорить про совсем маленьких гостей, то предусмотрено фруктовое баночное питание марка Baby Hero. Также предусмотрен наш замечательный шеф-повар, который приготовит по запросу родителей то или иное блюдо. То есть, как это происходит, гость обращается к нам, договариваемся, шеф-повару все переводим, и он в определенное время готовит для ребенка то или иное блюдо. Это услуга абсолютно бесплатная, поэтому некоторые гости тоже пользуются по мере необходимости. Что еще? Главный аквапарк у нас называется Нажи нажа 11 горок, включает горку Кобра, горку Камикадзе. Вот здесь, как правило, есть ограничения для деток. Детки старше 10 лет могут пользоваться, кататься на этих горках. Но опять же... Есть родители, у которых, например, ребенок старше 6 лет, но младше 10. Но в любом случае, вот хотят и все, чтобы он катался с этих горок, приехали только ради них. В таком случае с родителями берется расписка, ребенку надевается на руку браслет, и его уже допускают на эти горки. Но, конечно, не на камикадзе и не на кобру. Вот, сегодня, когда будем гулять по территории, вы тоже аквапарк увидите. Если говорить по бассейнам, главный бассейн наполнен морской водой, есть крытый бассейн, есть релакс-бассейн в зоне спа-салона и также у Вилл есть свои собственные бассейны с прикрепленными к ним барами. Обращу внимание, что бассейны не подогреваются, потому что работаем только в летний период, то есть до конца октября, начала ноября. Что касается пляжного покрытия, песчано-галечное, все же мы находимся в Бельдибе, здесь от гальки, к сожалению, никуда не деться. Ну, может быть и к счастью, некоторые гости у нас любят галечные пляжи. На пляже, частичку пляжа, небольшую, мы оставили чисто галечную, потому что есть действительно те гости, которые предпочитают галечный пляж, пляж, чтобы вот на 2-3 метра было видно дно, была прозрачная вода, оставили для них. Большая часть, конечно, песчаная, то есть крупные валуны выбираются, работают машинки по перекачке песка. Получается, что гайка сверху слой песка, и уже мамам с детишками, с маленькими, намного легче заходить в море. Но это вы тоже своими глазами увидите, какого качества покрытия тоже увидите, сейчас будем проходить. Есть три пирса, один пирс идет общего пользования, на нем располагается бар, вокруг зонтики-лежаки, на втором пирсе... У нас располагаются павильоны, которые у некоторых гостей уже входят в стоимость проживания. Некоторые гости могут приобрести себе в аренду. И также отдельные есть лоджии на третьем пирсе, которые предоставляются в аренду гостям. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля. В номерах. На данный момент мы с вами находимся в семейном номере. То есть, вы видите, он состоит из двух комнат с межкомнатной дверью. Часто меня спрашивают, вот в первой комнате нету окон, тоже обращаю на это внимание, что во всех семейных номерах у нас вот именно такое расположение. Покрытие везде абсолютно одинаковое, то есть ковров нет, плитка ламинат. В отсутствуют, есть душевые кабины, так тоже в большинстве номеров, за исключением вилл, конечно. Во всех номерах тапочки, халаты присутствуют, детские банные наборы присутствуют, в зависимости от того, мальчик или девочка, розовые либо синие. Чайные и кофейные наборы присутствуют. Мини бары пополняются ежедневно, безалкогольная продукция. Из алкоголя пиво марка Эфес. Сейфы присутствуют во всех номерах, также бесплатные. Всего на территории отеля работают у нас 8 а ресторанов. В этом году добавили два новых а Это эгейская кухня и грузинская кухня. Конечно, больше всего по запросам именно русскоговорящих гостей. Восемь, да. Что касается оплаты, платно-бесплатно, для кого платно, для кого бесплатно, ориентируйтесь так, что стандартные номера, семейные и суперер, для них все а карты идут платные. От 15 евро до 20 евро с человека, на ребенка 50% скидка. Все остальные 206 номеров повышенной категории пользуются а-ля-картами бесплатно. То есть, единственное, им просто нужно сделать резервацию в этот а карт Кроме того, есть один бесплатный а карт для всех гостей, а «Быстрого веранда», который работает 24 часа в сутки без резервации. Он находится как раз-таки в этом блоке А, где мы с вами встретились. Также здесь находится у нас лобби-бар. Он опять же работает 24 часа без ограничения. Импортные, и местные, алкогольные, безалкогольные напитки предоставляются. В блоке А у нас располагаются стандартные номера, семейные номера. В блоке Б в основном супериорные номера и семейные номера. В чем отличие стандарта от суперера? Буквально только в виде из окна то есть или с балкона. Да? Вот номера стандарта, они все идут с видом на сад, либо на горы. А номера суперера в большинстве своем вид на главный бассейн, прямой вид на море, либо боковой вид на море. Внутри абсолютно то же самое, то есть максимальное размещение 2 плюс 2, все те же самые 33 квадрата по площади. То есть мебель, все ничем больше не отличается. Мы с вами сегодня посмотрим еще одну виллу в мальдивском стиле. Это вилла Сидер. Я внутри про нее поподробнее расскажу. Если что-то упустила, спрашивайте. По поводу анимации, Анимация. Днем. Анимация, как правило, софт. То есть никто прямо так за рукой гостя тащить, играть во что-то не будет. Да? Но сама программа расписана. То есть кто захотел, поучаствовал. Имеется в виду йога, пилатес, например. Та же самая боча, дартс, в бассейне игры, всевозможные, водное поло. Вечернее шоу, да, вечерние шоу, как правило, привозные, то есть анимация своими силами вечером проводит, по сути, только мини-диско для детей. Все остальные вечерние шоу привозные. Один-два раза в месяц к нам приезжают звезды страны. Опять же, кто, когда, все это можно увидеть уже на главном сайте отеля. Программа полностью опубликована. Концепция алкоголя. Реновация проходит каждый год, косметический ремонт каждый год, в этом году, например, по виллам была такая основательная реновация, то есть им там достраивали отдельные тенты, сейчас вот ним будем гулять, я вам покажу, что изменилось, в виллах Сидерхаусе в этом году тоже размещение 2 плюс 2 стало, раньше было 2 плюс один. Вот, то есть каждый год проходит. И по концепции алкоголя как у вас? По концепции алкоголя импортные напитки присутствуют. То есть отдельного какого-то списка мы не предоставляем. Почему? Потому что э, в зависимости от завоза могут меняться. То есть это буквально каждый месяц. Ну, например, если брать Чивос Регал, Джек Дэниелс, Бейлис. Это все есть. Кто отдыхает на как правило, главная ориентация это семейный отдых, в основном в начале сезона, в конце сезона это, как правило, Европа, то есть Англия, Германия, Латвия, Литва, Эстония, а в разгар сезона это все же больше русскоговорящие гости. Еще вопросы? Там можно и рас, раскласть, например, кресло, можно поставить раскладушку. Это все по запросу гостя. То есть как им удобно, так и сделаем. Ну Можно, да. Сейчас, если хотите, будем стандартный номер смотреть? Да. Не, давайте. Давайте. Давайте. Ну, это лучше, это? Ну, без, без той комнаты, правильно? Да. да.